Кто тут такой нежно обнимает свою подошечку? А? Кто тут такой нежнюшечка? Кто тут такая красота неземная? А? Гешка Просыпайся, родной Просыпайся, миленький Гешундель Ты валерьянке нанюхался все теперь? И такой красивый у меня это очень-очень редкое состояние, когда Гешка вот так вот спокойно в состоянии э, такой нирваны валяется обычно это либо скачки ну, кстати, не исключено что сейчас-то снова все начнется ты мой сладкий правда ты будешь умываться и не будешь кусать подушку ты мой славный ты самый-самый красивый кот самый-самый лучший да самый-самый прекрасный хороший хороший прекрасный кот умничка моя